Здравствуйте! Наконец-то мы добрались до такой компании, которая называется Black Rose. Сегодня давайте мы поговорим о фрирайдной линейке, мы о ней ни разу еще не рассказывали, вообще эта фирма еще ни разу не попадала в наши обзоры, поэтому просто давайте пройдемся про все не задумываясь над тем, что новое, что не новое. Значит, Headliner, самая широкая фрирайдная лыжа в Black Rose это Nocta, у нее талия 122, она характерна тем, что у нее абсолютно полный рокер, то есть я бы сказал даже это не полный рокер, это обратный камбер, как они это называют. Лыжа мягкая, очень прощающая ошибки, позволяющая кататься как угодно где угодно делаться что угодно вот и хорошо легко проталкивается в поворот на разгибании ног когда вы так вот едете вон как раз делаете как бы уходит на всплытие и хорошо проталкивает за счет мало того что присутствие сзади большого рокера ну и плюс как бы такой формы задника со тейпом вот, лыжа очень лояльная ко всему, вс всепроходная за счет талии 122 и за счет рокера, поворачивающаяся практически сама, вообще как угодно, где угодно. А следующая модель попроще, как бы это, как нам сказал ее изобретатель, это самая такая классика жанра, 115 талия, у нее все классически, середина камерная и большой рокер спереди и сзади. В принципе все, мягкий носок, жесткая середина как бы очень классно ну, 115 золотой как бы стандарт на Big Mountain фрирайдные лыжи по продажам, модель а с Стали 108, 108 вообще это в принципе такая золотая середина а, геометрии фрирайдных лыж, ну так считается. Ну так действительно есть, то есть 108 талия позволяет использовать лыжи везде, на смешанном снегу, на большом снегу, на скорости, на малых ходах, в принципе, да. То есть это отличный вариант для людей, катающихся там не больше месяца в году и просто не желают иметь одну как бы такую универсальную лыжу на все случаи жизни то есть вот я еду в горы я беру эту лыжу я катаюсь везде вот это тот вариант то есть есть жесткий снег отлично катим нормально держится есть powder нормально катим все все прет и всплывается так то есть кататься можно только в рамках курорта да не вопрос избитый свинорой да, тоже в общем нормально все пойдет нормально все будет, все будет хорошо значит и Последняя лыжа в серии Big Mountain Black Rose, модель Corvus. Это очень скоростная, быстрая лыжа для фрирайда, для продольного мочилого на хороших ходах. У нее практически нету заднего рокера, задний практически прямой, в середине четкий кембер и очень-очень-очень-очень плавный длинный рокер. Вот Вообще практически без загиба на конце, если вам видно, да? Лыжа реально упругая, очень жесткая везде и в середине, и в носке, вот, для вот именно скоростного катания. То есть там, где есть просторы, где есть куда разогнаться и где можно мочить в силе гиганта. Вот, на ходах будет работать вообще прекрасно, стабильно, но без скорости будет неповоротливо и угрюмо. Вот такая, в общем-то, та линейка BlackRose. Лыжи делаются в Словении на заводе ИЛАМ. Говорят, что вполне надежные, очень устойчивы к износу и шикарно долго работающий. Все, будем следить за новинками этой компании. Будьте в курсе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!